играем грамм и дать тыкем ну естественно игра как бы ее пока что по мере возможности ладно нам тут дают я уже как бы прочитал что там в записи мне этот звук бесит давайте 50 лет я хоть не знаю что я тыкаю но нормально название компании Мое любимое название, как ты... Да, да, имя игрока, пускай будет Райден. Из игры Metal Gear Rising. Так, выбираем, выбираем. Пускай будет... Нет, пускай парень будет. Вот. Пускай будет вот этот полосатик. Так. А, на, на, на, на, -на если вы хотите голову, а мне как-то это все равно. Собственно, Компания разработок игр в настоящее время ваш офис находится в гараже. И вы единственный сотрудник. Но не волнуйтесь, это путь. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сторонник. Yeah. Поддержка начального уровня. Купить игру. Так э давайте сначала настройки дам. Руковые эффекты. Выключить музыку. Нет. Это можно. Громкость. Короткая. Вот да, все о чё, чё у нас тут? Созд... Создать новую игру. Прежде чем начать создание игры, вы должны решить, какую игру вы хотите создать, и дать ей название. Может вы также выбрать, также выбрать, какую графическую использовать. Ваши варианты изначально ограничены, но когда у вас будет немного опыта, вы сможете разблокировать новые варианты. Так, игра, пускай будет NGR, блять. МДРР. тематика Тихо. Темatiка военная, жанр. Эээ... Я не знаю, что там, платформа. Стоимость. Стоимость. Ну, давайте на G64, да. Цена 25. Начали. Графика. Текстовая основа... Два... не да, пускайте 2D, пускай будет сначала. Так, что у нас тут? Разработка игры проходит в три этапа. В начале каждый этап вы можете. <звёк> Короче, мы пропустили, но мы там посмотрим. Движок. Геймплей. История квест. Не, пускай движок будет такой. Геймплей так. История. Пускай будет вот такая. Да. Начать. Ага. Исследование бади. Разработка игры началась. Не хочу я читать, если честно, потом почитаю. Или может быть научусь на своих ошибках. Ой, баги, баги у нас. Господи, какую ужас. Геймплей. История квест. Ой, блин, багов-то сколько. А, стадия разработки 2. Боевик. А, военная боевик. Пускай будет. Диалогов. Только дизайн уровня такой и уровень интеллекта такой да ну Нет, пускай диалогов будет вот столько дизайн уровня такой да все пойдет а, так что у нас тут Не интересно даже. А, ладно так сейчас давайте создадим график звук за мира обалдена график какая звуковой уровень Вообще все по максимуму. Я обожаю такие высокие качества игр, так что. Так, э, выпуск игры без исправления ошибок может серьезно повлиять на ваш рейтинг или делать этого. Вот... Так, баги. Во, все. Завершить. А, кончать разработки. Вымогаю, да, да, да, да. Хрен с тобой. Вау. Ооо, прекрасная комба. Райден. Уничтожи. Выпустите игру. Выпускаем. Хорошая судья. Создайте свою игру с хорошим сочетанием. Надо, нет проекта. Появились первые отзывы о нашей недавно выпущенной игре MGRR. на на на на на Вывели и лучшие. Видели и лучшие Star Games. Хороший опыт. Можно было лучше... Военный боевик. Отличное сочетание. Пять, семь, шесть, семь. Нормально. Капеллион, вновь прибывший в, в игровую индустрию. да да да да да Ну ничего. О, копий-то сколько! Ой-о. А, за первую неделю сначала продаж мы. Мы добрались в хит-парад на 79 место. О, круто. А, настолько успешно, что теперь у нас 26 фанатов. Ммм, Круто. 94. Фу. Ладно, э, на этом мы, пожалуй, закончим. В следующей серии я, конечно, вам скажу, сколько мы всего продали. Вау, как то Ладно, и на этом... Э, подпис... А, естественную ссылку на... А, ладно, ничего не буду выставлять. Э, просто название игры вы получите. Ну, откуда можно скачать, я вам скину только... Там, под, под описанием. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.